Совсем недавно я стал играть в игру под названием Farlight 84. И чем больше я играю, тем сильнее она меня затягивает. Так как я стал недавно играть, особо файтов таких бешеных не было. А в этот раз почему-то произошел такой файт, что я, если честно, и подустал файтиться с данными игроками. Их было настолько много и такое ощущение было, что они все агрятся только на меня. Так в общем смотрите данное видео до конца. Если вам понравится, не забывай прожать лайк. Не забывай оставить комментарий, как тебе игра. Ну и не забудь подписаться, если ты здесь впервые. Ах да, совсем скоро у моего продавца появится возможность донатить данную игру. Поэтому, если тебе нужен донат в Call of Duty, либо в Farlight, переходи по ссылочкам в описании и закупайся донатом по самым дешевым ценам в ЦНГ. 아니 잭 In route. are now the Reaper. Aww, Lightning speed reload, reload coming up! 19. Шоу вот-вот начнется!